Я хотел бы предоставить слово единственной женщине среди нас. И я думаю, что она единственная, кто практически каждый ссылался на опыт, на ее опыт. Но уважаемый Александр Профирьевич, то что он. он ссылался трижды на совместную работу в рабочей группы по совершенствованию этого вопроса, по пониманию этого вопроса. И Уважаемый Мадил, мне бы хотелось, чтобы вы ознакомились о работе этой рабочей группы, о том, какие есть проблемы и какое видение ваше в этом вопросе. Спасибо, Радишни. Еще одна тема, некоторые была, уважаемые участники. А, ну, Александр Польфеевич я думаю, подтвердить, что позиция экспертного сообщества, в частности Российской Ассоциации Экспертов по исламскому финансированию, которую я представляю, здесь несколько разниц с позицией регулятора в части необходимости изменения законодательства для развития исламского банкета и реформаторского банкета и финансов. Об этом мы постоянно ведем дискуссии, обсуждения в рамках заседания рабочей группы. И э, со своей стороны, вот и в рамках последнего заседания в январе, которое состоялось, и как результат дискуссии мы со стороны экспертного сообщества предлагали а, несколько направлений для развития, в частности правовой среды в сфере исламского банка для финансов. И хотелось бы здесь их в том числе озвучить. И а, мы надеемся, что все-таки в ближайшем будущем будет выработан, выработана, выработана некая конкретная единая концепция все-таки направления движения в том числе при поддержке Банка России, тем более, что, ну, я так понимаю, что есть уже какие-то подписчики э, в сторону того или иного направления. Э, последнее из предложений, которое звучало в частности от ПАО «Сбербанка» — это «Легативная песочница», как вы помните, для нейро-модели развития исламских финансов. Здесь основное возражение, с которым мы столкнулись, было связано с тем, что все-таки формат «Легативная песочница», который э, провалит э, Центральный банк, предполагает больше IT-технологии, да, и не всегда это может быть, скажем так, востребованным форматом для партнерских финансов. Но, тем не менее, э, в какой-то степени можно рассматривать партнерские финансы как инновационные финансы, как некие новые финансовые инструменты, направленные на в том числе увеличение финансовых ресурсов в экономику страны, в, в реальной секторе экономики. Поэтому по данному направлению, в частности, мы вели дискуссию в рамках последнего заседания экспертного совета в Рамбово-Кустуме, в Кустуме, с также вот коллега из Центрального банка, из Миншина, и соответствующее предложение было озвучено. И я хочу сказать, что помимо вот этого направления, по которому также будут направлены соответствующие вопросы по итогам дискуссии, если говорить о минимальных, скажем так, усилиях, минимальных изменениях в законодательстве, то здесь мы видим два основных момента, на которых стоит обратить внимание. Во-первых, это вложение сделки Мурамука, то есть торговое финансирование, там где идет дважды уплата НДС. И здесь вот мы сейчас видим диалог, на, так сказать, Счерпного совета с Минфином по той части, в продолжение продолжения коллег из деловой России и Альварса рассмотрение вот этой наценки по аналогии с коммерческим кредитом, в случае нового вложения что в принципе сегодня Возможно, но необходимо здесь для этого некое письмо согласия по подтверждению от Минфина, потому что если завтра Минфин скажет, что нет, давайте все-таки облагать с дважды сделки с недвижимостью, например, который десятилетней 10 10-летней э, срочности, да, то получается, что финансовая организация, которая уже заключила эти сделки, попадает уже задним числом на дополнительные налоги, что, соответственно, несет большие уходки для всей отрасли. Это то, что касается Мурабаха, и то, что касается лизинга. То, также благодарю коллег из Центрального банка за то, что поделились концепцией изменения законодательства о лизинге. Как вы знаете, лизинг или лизинг ⁇ это один из ключевых инструментов исламского финансирования. А это вот концепция изменения законодательства, которая была на тот момент, на еще в начало апреля, с которой мы знакомились, предполагает. Очень существенное сужение возможности реализации исламского лизинга или джара для российских компаний. Поэтому ну, с чем это связано, это связано с тем, что в основном, как мы понимаем, изменения инициированы крупными лизинговыми компаниями российскими которые заинтересованы в том, чтобы обезопасить себя по своим договорам. И вот если говорить о, о партнерском лизинге да, или JAR то а, здесь единственное пока решение, которое мы можем предложить, мы озвучили вам про заседание экспертного совета, в частности предложение деловой России, это чтобы в каждом, скажем так, существенном пункте изменений звучало, если и ноги отвена договора. То есть для того, чтобы позволить участникам может, исламских или партнерских финансов а, предусмотреть, скажем так, право арендодателя добровольно отказаться от каких-то. Euh, ну, своих прав, да, извините, давтологию, для того, чтобы соблюсти требования кипокровского листа, да? например, это связано с авансовыми платежами, которые предполагается не возвращать в конце а бы это изменится, когда С за счет зрения славы, потому да, ну, что должен быть а, засчитан в счет платежей, да, либо если сделка не состоялась, то а, должен быть возвращен, то есть, ну, Тех, как правительство, справедливость взаимоотношений между законодательством и получателями. Это то, что касается минимальных изменений законодательства. Это то, что касается перспектив э, э, создания правовой среды для партнерских или исламских финансов. Здесь вот на слайде выделены некоторые основные направления. Основной вопрос, конечно же, это модель развития и вид лицензии. Здесь можно вискать, во-первых, отдельная банковская лицензия для банковского банка, что, наверное, самый сложный в настоящее время быть для регулятора. Второй вариант – это отдельная лицензия банковского окна, так называемые, или исламского окна, то есть когда в рамках одного банка действуют и сделки обычного традиционного процентного финансирования, и сделки банковского и исламского финансирования. Здесь хотелось бы остановиться поподробнее. То есть это мы говорим, если мы ставим цель а, диверсификацию банковских услуг для существующих банков, то есть в рамках существующих банков, крупных российских банков или мелких банков, для того, чтобы позволить им заниматься в том числе параллельно услугами не кредитования да, а именно финансирования по долговым данным принципам. Соответственно, если мы ставим такую цель, какой основной риск? Основной риск, если мы с этим столкнулись в том числе на примере, Казани, в Адарстане, там, где а, несколько, некоторое время назад был заточен центр партнерского банкинга, и в связи с проблемой многоловного банка, и центр партнерского банкинга в том числе был закрыт в своих подчинениях. Это, не как-то связано с проблемой, связанной с исламскими финансами, а связанной с проблемой с ключевым банком. И, соответственно, такой же риск мы можем встретить, если козы, на этом пути. То есть, э, исламские финансы поводят полностью в зависимость от Проблемы в существующем банковском секторе и любой банк, который будет открывать подобные окна, он будет изначально ставить под угрозу случай отзывов от лицензии по своим внутренним причинам. Это да, То есть -то, это будет влиять на развитие новой, молодой или а, еще такой -то слабой достаточно отрасли. А это основной риск. Еще один риск связан со сложностью контроля. Вот наша компания совместно с там, ключевыми экспертами его последний шарлатан на российском рынке, ведет uh, контроль орудий нескольких исламских продуктов, которые сегодня есть на российском рынке. И я хочу отметить, что контролировать реализацию продукта даже, казалось бы, относительно простого, может быть, там банковские карты достаточно сложно в рамках единой организации где есть общие инструкции и где есть общие инструкции по штрафам и так далее и, и, сама, и сами стандарты айофе о которых вы говорили также то есть уже стандарт области финансов и смотрим, что если речь идет о смешанном институте финансовом то здесь контроль должен быть усилен то есть если в один стоящей организации, которая занимается только исламскими финансами, должен быть как минимум один человек, который отвечает за внешний шариатский контроль, можно сказать, контроль в соответствии заявленным стандартам, то в данном случае это не минимум три человека. То есть риск того, что та или иная информация будет сокрыта со стороны вашей да, все-таки присутствует, и организация закрывать его глаза. Ну и, соответственно, со стороны, если мы говорим о подлечении инвесторов, то, естественно, что инвесторам сложно будет, особенно в понимать, как инвестировать окно, да, то есть банковский филиал. Здесь нам понятны формы инвестиций в свою настоящую организацию с один на 10 И если мы говорим... Если мы говорим по материалам цены, я не могу на этом остановиться, останусь еще на другой форме, когда мы говорим о небанковской форме, то есть некой финансовой организации. И здесь тоже есть два пути. Сегодня у нас есть в России, как вы знаете, ну, почти уже 10 исламских финансовых организаций, ну, которые существуют, естественно, в рамках легальных правовых форм, ООО, или товарищные виды, или товарищское общество, или фонды которые вы будут презентовать свои услуги в следующей сессии. И здесь а, мы говорим либо о том, чтобы помочь им и снять те препятствия, которые есть, и здесь мы вернемся к тому, что я сказала вначале, то есть снятие проблем с с а, слизанным и так далее, то есть без создания специальной лицензии. Либо все-таки, вот, как поставлено стать, если мы ставим целью а, максимальную защиту рынка, как сами организации, например, Здесь можно привести пример, что многие организации работали в форме «Товарищ Танавире», где до недавнего времени количество членов было до участников. И буквально пару лет назад было принято изменение законодательства, что количество участников стало 20, то есть сократилось, скорее всего, из-за того, что данная правовая форма редко используется. Но естественно, что это отразилось на деятельности данных компаний, которые там. Скажем так достаточно сложно ищут пути и лазейки для того, чтобы работать в соответствии с нормой и российского скандальства, и с шариата. Вот, соответственно, здесь, если говорить о воденной лицензии, это защитить интересы игроков рынка и интересы, соответственно, вкладчиков, которые будут защищены с точки зрения того, что их не ведут заблуждение что это не будет фирма-однодневка. Любая новая финансовая модель, к сожалению, она имеет риски того, что на рынок придут не совсем добросовестные рынки, мы должны обеспечить защиту рынка. Соответственно, здесь эта модель достаточно жизнеспособна. Единственное, что возникнет сразу вопрос, да, если ребята будет двигаться по этому направлению, возникнет вопрос о том, что как реализовывать и как э, формировать партнерство с чисто банковскими институтами, то есть операции валютно-обменные, э, банковские карты и так далее, обслуживания, потому что во всем мире все-таки исламский банк – это универсальный финансы, финансовый институт, куда человек приходит и открывает счет, и получает финансирование, и открывать инвестиционный вклад, и так далее, и так далее. Я, в частности, представлю перечисленные эти моменты, которые необходимо изучить, в том числе межбанковский рынок, межфинансовый рынок. И, таким образом, между организациями, которые будут действовать будут решаться вопрос о управлении о, о управлении да? про ликвидностью, очень важный вопрос вообще на международном на рынке исламских финансов, а каким образом будут допускаться и будут допускаться иностранные компании, и каким образом будут осуществляться интеграция с рынком исламских финансов СНГ, да? потому что в Казахстане это банки в это банки и микрофинансовые организации. Соответственно, в любом случае, вопрос кандидации в Казахстане или в соответственно, это тоже нужно думать на перспективу. Ну и вопрос о страховании, также нельзя упускать внимание, я уже на этом не буду останавливаться. Но с учетом ограниченного времени нужно прерываться. Да, спасибо за внимание, буду рада ответить на